Давай, бабки, не пизди. Ебал нахуй, в туман, слышишь, блядь. Бойный. За... блядь! Что ты там сделал-то <звучит> блять <звук> Блядь, что. <свук> <свук> <свук> Нормально работать будет. Нормально, вроде даже нихуя не подгорело, блядь. Чуть-чуть стол поржавел, но это похуй, блядь мылом отмоем так так сказать и так ну нужно я думаю предприятие расширять ребят вы я думаю со мной согласны ни хуя циники долбоебы сраные бля я вам чё аллигатор нахуй блядь два часа на исла похуй пошло дело блядь Ну ютубчик заскочил, а что смотришь, блин? Давидович, нахуй, балдешь, ебаный Чё, бля, ругаешься Долбота. на ютуб? Я пока приберусь здесь, чтобы ты на комфорте пукал сидел, долбоебища, блядь Ты ч наследил, ебан нахуй, кроссовки кто мыть будет? Сейчас, бля, как в ёбну, блять. Ебать, просто окочурилась посреди улицы, людям похуй, блядь. Самое страшное явление, блядь, просто безразличие. Брафая, блядь. Давай в слот залетим, потому что, блядь, так по ну хую, конечно. Блядь, не дай бог, что посъёвым дашь, нахуй. Поверь мне, сука, я слежу, блядь. Поближе биту надо поставить. Что ж? Отзывы? отзывы? Да, кафе. Мой Ты чё охуел? Yeah. Я иду домой пописать? У компьютера даже нет видеокарты? Ты ценник видел? Долбоёб <laughs> нахуй! Куда тебе видеокарты они за майнинга как ёбнули, блядь. Ой, блядь. А, смешно тебе, да? Ебол дыш, блядь. С хучий день в жизни, еблан. Поздравляю. Охуенное кафе, блядь, три клиента убежала, подрочили Бля, мне еще и на напиздели, ну ебаный рот, ну что за хуйня? Блядь, ну что с балами в этом кафе, нахуй? Кафе, которое здесь скрывается, дерьмо, ты охуел, черт, и Ну хотя бы две звезды поставила, а не одну, как снизу. гласить тоже надо. Бля, надо подумать что сделать чтобы кафе выстрелила открыл что ты пизди, а сразу стол открыл Хуйло, блять блять нахуй давай падай играй бля не пизди только Пишу, чтобы ты охранника купил давай сейчас сделаем как взять? это я не знаю если у меня люди либо, блядь, пишут хувы отзыв, либо сбегают нахуй. Либо сбегают Ой, три часа хорошо. Отзыв. Так, это хорошо. Три часа есть, пока у меня. Так, так, так. А, давай, давай, знаешь, что сделаем? Так, так, так, охранника. Это где у нас? Скачай. В смысле, скачай, охранника. Так, май Слава. кафе. Слава. А, -а, -а. Давай понуску одну просто. Подожди, брате Козелька, выковырю. Ебать, сочная, нахуй. Ну, положить, чтобы вы не видели. А то охуеете. Извиняюсь. Надо было скушать срочно. Так. А -а -а. Не, ну у меня кафе чистое, я думаю, нет смысла в нем еще ремонт делать. Оно очень ухоженное. Тележка для худогов, коробка для подсказок. Охранная сигнализация? А нет, Подожди. если взламывать будут, я понял. Пока эту хуйню за даром не заберут. Круто не слот. Туалет. Кухня, бля, короче нужна, нужна новая комната, я понял. Еще лестницу потом, короче нужно сейчас бабки понимать. Ну а где бабки брать? Только в казино надо сейчас залетать что пиздец конечно ценники ёбнутые какие-то блять просто ебанутые может консоль поставить слышь она мне сможет купить сразу сонька первая да вот это за 420 взять что скажешь телевизора они блять точно нахуй Конди может кондей в пизду идет. Слава, давай бонус купить. Подожди, хватит. сейчас мне это ебло сбежит опять нахуй. Бля, да где, где как, как поставить, чтобы только женщины могли заходить? Потому что я мужиков не могу отпиздить, когда они с деньгами сбегают. Спасибо. Вы очень хорошая женщина, воспитанные. Я рад, что вам понравилось. Слава, смотри, тут мне бежит в чате. Смотри, когда они садятся за стол, завышай ставку, а потом принимай заказ. Чтобы больше денег попало. Давай, драчун, блядь, еб. Сейчас мы тебя оформим, красиво сделаем, блядь, езжи. Часик, ну давай, похуй, блядь, ищи, ёб, сраный. Сейчас вот это, слышишь, время, время 0.1, он сейчас съёбывается как раз. я начинаю обустраивать заведение. Ебануться, нахуй. Сейчас слоты ебанем, блять. Что за игра ебнутая? Не, Не надо. брат, надо. Но одну бонуску надо купить, одну. Давай на всякий случай. Я вот так сделаю, блядь. Ну, на всякий. А тут еще советует, <смех> чтобы... блядь, электричество выбило. Э -э -э, чел, что ты, ты ебнулся? А, нормально. <связывая> Все, кайфанул заебок. Давай съебал, нахуй, <связывая> Сейчас, подожди, брат. Я думал, мне нахуя че хочешь прикалить. Блять, блять, сука. Еще блять. <свят> <свят> <свят> что вообще не так? Какой там компонент сломанный, что у меня блять просто компьютер раз блядь, в один час нахуй сгорает? Потом вообще без видеокарта может сгорать? Я не понимаю где он пишет хайпер PC блядь все поехали вы же хорошие пальцы показывали у ебки какое дерьмовое место жалко что не пишет кто оставил, типа под дверь насрал бы нахуй черт ебаный Слав да родничок советуют кондиционер купить думаешь? Один писал то, что кондиционер помогает, чтобы люди дольше сидели, а другой говорит то, что кондиционер еще помогает, чтобы компы не сгорали. Делаем, родничок, делаем. Фу, бля А там ценники же ебнутые на конде, А, не, вот это могу себе позволить как раз достойный. Давай сейчас доставка на верх люди прибежит. Все, ждем. Лишь бы не заскамили, нахуй. На последние бабки взял. Надо еще слоты покрутить, ебать. Сюда сейчас еще второй комп ставим, вообще ебнутый будет. Еще вот сюда ты... Бля, сейчас так нахуй ебанем, пиздец. Подожди, я может вот так поставить? Раз, два, три, четыре. А, ну я, в принципе, и так могу, блядь, представь. А вот, ты, Слав, знаешь что А? Советуют то, что, чтоб ты заходил на барахолку, тут дешевле вещи продают. Барахолка где она? Что из этого... Что из этого барахолка? А, магазин Second Hand, вот. Вот магазин Second Hand. Ой-ой-ой-ой. Сколько нужно 30. градусов? 22 где-то, да? Много. Сейчас, может, чат напишет. Давай пока закажу. 20. Авто, авто. Авто, понял. Ну, короче... Пацаны. А, Все понял. Сейчас. соль. Все понял. Так чуть-чуть подмести. Ты не, включил. не, не, я пока не хочу включать. Я сейчас кафе не буду открывать. Я хочу на бархолку сходить. А, это мой спрей, ёбаный, я долбоёб. Торбан, короче, замену брохолочку, ебать. Ебать разъёб игра, она. Ну. А вы хуйня говорили, блядь. Я себя реально чувствую бизнесменом. О! Балдёжкин! Кайфец, родничок, нахуй потому что он может крашнуть Что может? Может крашнуть Ой, он может крашнуть, надо сохранить, сейчас сделаем Бля, я забыл, а где же, вы, брат? А, вот Бля, может сейчас дома перетащить? В принципе, нахуй мне дома, если нахуй не буду приходить Чтобы ты пришел к бездомному и дал ему ну, 100$ баксов, дал ему тебе квесты даст. Сейчас сделаем, брат. Ходи постарей, красный. Чат, напишите, что на втором этаже? В смысле, я же на третьем только что сполег спай. Ой. Ой на второй сходи. Давайте пыхали выдадим, ребят, такого заваристого, блядь, дымную чашечку, рассадим с вами. Вы как на это смотрите, блядь? Хорошо было. Так, все, кабину закрываем, нахуй. Поехали на второй этаж. Dark side. <laughs> Солнечные блики, рассветы, туманны. Мама за мои открытые раны. Так. Нормально меня слышно в дискорде? Да-да. Второй этаж, поехали посмотрим, что там. Чего, блядь? Чего, нахуй? Опа, конкуренты. Ебать его рот, нихуя тут предприятие, блядь! И нахуй я в соседнем здании открыл свое говно, блядь. Ебануться, блядь. Разъеби пока он не видит, слышишь? Точно. Придем ночи и сломаем все нахуй. Гениально. Скажите мне, когда ночь будет, напомните. Я приду и разъебу всю в пизду просто. Точно, точно, точно. Гениальная Просто гениальная. Что, брат? Ты можешь заказать какого-то человека, который взорвёт их полу. А, реально? Напишут в чате, да. Кайф. Дональд? А, это у бомжа. То есть по-любому к бомжам надо идти. Что случилось? Фух, я думал, блядь, гражданин, так сказать, полицейский что-то, блядь, заподозрил. Так. А вон к тебе бомж пришел Да-да бомжа я вижу он постоянно тусит здесь А у тебя 100 долларов нет Мне вообще нихуя нет брат. Все блять слил Ради хорошего будущего Зато смотри какой кондиционер блять Нормальное помещение достойное блять Давай заходи Кто там мать нахуй Включи кондиционер пишу тебе Угу пожалуйста Нахуй Включи кондиционер пишу тебе Угу пожалуйста Давай ко мне, у меня холодно, пиздец. Единорог, иди сюда. Ты хочешь ебануть каточку, блядь? Сапера, нахуй, я чувствую. Давай, давай, не стесняйся. Че, кто забежит? Каточку никто не хочет? Котенок, ты хоть, может быть? Цену понисть. Думаешь? Напишу, да. Ну давай понизим, похуй. Ой, блядь. Поставь на грани дорогого и нормального. Ну вот я нормальную поставил, пусть нормальная будет, заебись. Ну все, заебись нормально. Пусть залетает нахуй. Че, вообще никому не интересно мое кафе, блядь, мой бизнес? Что за хуйня, блядь? В игре можно донатить? Как? Покажите. Там пишут то, что ты ага. игры да. Прям все пишут. Давай, давай, давай, падай, падай, падай, падай, родничок, я тебя быстро обслужу. Найс. Что хочешь? Сколько? Пять часов? 30 минут? Ты чё, долбоёб? Вс? Ну че, ты че нахуй? Еба. Еще говорят, что ты антивирус скачал на комп. А как сесть? Как как сесть за компьютер? Майкафе. Так, это отзывы. Кейрсофт. Компьютеры. Заказы. А www? Че пишет www и че? ВВВ эпс и там выбирать. Может быть сюда зайдем. No... Я правильно uh, понял, только know. что мой IP спалил. Найс <laughs> два nice, часа. Да, да, да, понял. А как скачать? 3W и Apps. Ага. Ой, Steam. Вон антивирус. Да, да, да, уже скачивай. Разъел. О, спотик. Найс. А тут всем можно скачать? Надеюсь, да. Да, все пишут. Все качай. Все качай, да? Да. Ну похуй тогда вот так нажимаем, блядь. Блядь, реально как в жизни, по понял? Скорость уменьшается. Какого-нибудь там осталось за компьютером этого долбоёба? На, сто 100 баксов накапал уже, ну похуй. Сойдет. и вижу, нахуя ты майнер скачал какой майнер да как удалить ладно, пусть будет дружище Мне заебись майнер на компе без видео. дружище дружище дружище дружище где бит О, блин. А на улице по-моему было Здорово, подружка. Бабки. Будешь платить? Нет? Ну похуй. Блять! Да я, блядь, пошутил, нахуй! Блядь! Нас, блядь, бабки забрал, блядь. Дело за малым нахуй. Так, пацаны, простите, закипешь, блядь. Из Уважаемые измени, извини, измени, извини. Все, биту взял новое. Так, в рюкзаке. А где бита, кстати, моя? не забрал. А где ее забрать? Игра топ. Пиздец разъеб игра, брат. Не играем Бля, ну очень Фу. мало денег, я не понимаю. Бля, неужели так тяжело зарабатывать? А как удалить приложение? Бонус клад, Думаешь, оно не покроет все до расходы? Что за майнер, шесть. бля, шо это за хуйня? Ой, бля, ты его еще и запустил, пизда. Нахуй я услышал себе сам, блядь, майнер, пта. Ну типа, чтоб деньги капали. Пишу, чтобы ты в антивирус зашел. Не знаю, зачем, правда. Давай попробуем. Сейчас все сделаем. Ебать, Что так медленно, нахуй? купи прям, ну дорого стоит ладно давай пух возьмем майнер потом нужен будет. общее количество обнаруженных вирусов 240? чё ёбунты? чё там делали? блядь? 30% только ебать там чел баловался, это походу та которая дрочила нахуй которая наяривала свою фасолинку, блядь, так сказать родненькую, ебты Реально? А нет, стоит вор. Он украл комп. Что ты пиздишь? Чего долбоёб? Бля, да отойди ты нахуй. Что украли у меня, комп? Бля, да реально комп спиздили! Где ты такие блан, сраный? Ну, блядь! <смех> Ты придешь, еще и Моника не будет. Ну, блять, на секунду отвлекся, просто, ну сука, ну как так, нахуй? Кто, блять, кто из вас, блять? Ты дал байёп сораны, или кто, нахуй? что стоишь, блять, и болдешь, блять? Блять, белого бела дня, нахуй, просто обчистили, ну пиздец чтобы ты нанял оружейника, охранника и ещё там кого-то. У него 50 долларов, блядь, какой оружейник. Короче, бля, я понял, ладно. У него Нет, в я, либо я либо потом нахуй перезагружаю сохранение, либо я сейчас, бля, просто поднимаю миллион. А ты бля, 100 долларов за вход, не играть не на что, мразь нахуй. Ой-ой-ой-ой, Санечка. Сколько? Давай на 20 похуй. Что? Ну почему? 8 долларов! По 100 долларов за вход заплатился. Бля, я же антивирус купил, ебаный. Ебался. Ну, блядь, я самый хуёвый блядь, предприниматель, сука. Короче, я вам всем напичу. точно мы же хотели ограбить пойти пойдем ограбим блять мне баба насувала на этаже. что? Пишут, то, что на этаже все да давай так и сделаем респект вообще гражданин полицейский за работу нахуй просто блять лучше э, вас пиздили Просто при нем, блядь, компьютер. Его действия он меня обыскивает. Долбоёб, который за столом сидел. Ты чё, еблан? Я потом компьютер в карман убрал? Долбоёб, нахуй. Ну, блядь, почему я такой ничтожный? Боже, блядь. Ну как навредить конкурентам, нахуй? Собака красивая. Сука. В Пизду. Короче, похуй, посиди, него. Такой, по типа, сдался, блядь. Ладно, короче, завтра все жду на стриме, блядь, утром я прям врублю, похуй, я буду проходить нормально уже. И объясните мне, как донатить, нахуй, это пиздец. Сука, ну как так, нахуй? Ну как так, блядь? Ну, Свой блядь. Пузырь, там, где деньги, нужно нажать, и будет донат. Я просто, блядь, я не понимаю ситуации, как это работает, блядь? Ты сохранился? Да слава богу, нахуй, у меня комп спиздили, блядь, комп спиздили. И завтра утром хочешь подрубить? Ну, не прям утром, там, я не знаю, где-то часиков 15. в 15. Приходите в 15. В 15 часов дня. А, блядь. Не, мне просто жалко, блядь, его съедать по онлайне. Я не понимаю, блядь, я не понимаю, нахуй, почему? У меня было хорошее кафе, блядь, мы отлично работали. Какого, блядь, хуя? У меня просто чел прям из-под носа спизданул комп. Блять, какой-то бред, нахуй. Это просто, ну, это типа сюр ебаный. Просто подбежал чел, унес комп передо мной. Я на секунду зашел в майнер, блядь. В 15. Да, приходите в 15, нахуй. Мне похуй, я, я такой кафе ебану. Если не получится кафе сделать, мне похуй я донатить, как чему буду, блядь. Скиньте ссылку на телеграм, помогите, пожалуйста, 200 тысяч добить, блядь. Работаем, работаем. И орать можно будет, бля, потому что мне честно, мне очень хочется выговориться, я прям честно говорю, у меня пиздец как горит. Очень сильно, блядь. Скиньте ссылочку, пацаны, 5000 прям сейчас телеги разыгрывается, можете забрать вообще на халяву. Знаете, кстати, кому охуенно играть в симулятор кафе? Mm. Олегу кофе. Почему? Да хуй знает, не придумал. Хорош, Спасибо, хорош. спасибо, дневничок, спасибо огромное. Так. Завтра всех жду в 15 часов по московскому циферблату именно. То есть можете поставить будильник через 15 часов ровно, я всех жду. Блять, ну как так, нахуй? Ну пиздец, блять. Какой-то тильт ебаный. Уже, уже реально пошло все. Я не думал, что у меня могут просто... Спор починить. Да, я, займу, я займусь спором обязательно. Я себе майнер, что ли, в компьютер установил? У меня ни хуйня работает. Я в ВК не могу открыть.